Всем привет! Сегодня я хочу записать видео о том, как я настраиваю мобильные прокси. И это делаю непосредственно через скрипт. То есть, все автоматизировано. Ранее я записывал закрытое видео для тех ребят, кто приобретал мануал по настройке мобильных прокси. Там я рассказывал пошагово, какие пункты нужно выполнять. В данном случае я расскажу, как я сейчас настраиваю мобильные прокси при помощи скрипта и продемонстрирую именно работу скрипта. Сейчас у меня есть сервер, соответственно. Соответственно, клиент уже установил туда Ubuntu 16.04. Я работаю на ней. Ну, можно и на 18 по сути, адаптировать этот скрипт. Но я привык на 16. Сейчас мы видим, здесь 6 у нас модемов Huawei E33,72. Они по умолчанию определяются вот такой строкой E353E, 3131. Но мы будем переводить его в другой режим, чтобы они здесь работали корректно сейчас у нас 6 модемов соответственно нужно настроить 6 мобильных прокси по умолчанию настраиваю 6 прокси с разными логинами и паролями протокол http и протокол socks что нам нужно мы уже сейчас находимся в консоли и открываем конечно же сфтп клиент куда я уже залил свой скрипт моб прокси что мы делаем мы Открываем его через текстовый редактор и, соответственно, здесь внизу мы только должны подправить количество конфигов, которые создаются для э, каждого мобильного прокси свой. Если у нас 6 мобильных прокси, 6, вернее, модемов, то, соответственно, ставим здесь цифру 6 и сохраняем. После этого нужно дать права на выполнение этого скрипта и копируем имя и, соответственно, запустить этот скрипт. Что мы и делаем. Мы, конечно же, еще предварительно мы открыли порта, то есть я удаленно подключился по SSH, открыл 22-й порт, проброс портов сделал на его роутере и открыл все порта, которые нужны для настройки. В данном случае я сделал настройки DMZ, которая перенаправляет все порта извне в локальную сеть и непосредственно на этот компьютер. По Открытие портов и настройки DMZ это нужно непосредственно вам гуглить, для вашего роутера, но все настройки сводятся к минимуму, и они все интуитивно понятны. Сейчас мы что делаем? Мы предоставляем права на выполнение этого скрипта и запускаем этот скрипт. нажимаем Enter, выполняется у нас скрипт, где-то он ну, минут 5, может 10 где-то займет, может даже и быстрее. После окончания скрипта мы что сделаем, мы перезагрузим сервер и соответственно... Потом будем проверять прокси. Я еще не проверял наличие интернета на модемах, но как утверждает клиент, там симки пополнены. Но мы как раз все это проверим после настройки. По умолчанию настраиваются все конфиги и все интерфейсы на, на 40 модемов. Но конфиги мы прописываем для создания тех именно непосредственно, которые сейчас имеются у нас на сервере. А это в размере 6 штук. Скрипт отработал, и что мы видим? Мы переходим в SFTP клиент и видим то, что здесь у нас образовались несколько txt файлов, также дополнительные скрипты, скрипт для реконнекта наш основной скрипт здесь, для, дополнительные скрипты для правильной работы мобильных прокси. У нас здесь создались два txt файла, мы открываем их и здесь мы видим, соответственно, наши прокси, готовые прокси, где мы видим у арпорта 7001 по 7006 это протокол HTTP и с нашей соксы 8001, 8006 наши логины, и пароли и наши статические белые IP от проводного интернета. Сейчас я работаю именно так. Подключаемся к нашим мобильным прокси непосредственно через белый IP статические от провайдера, от проводного провайдера. В дальнейшем я, конечно, хочу записать уже реализовала эта настройка через VPN, то есть можно подключиться не имея статический белый IP-адрес от проводного интернета, от подключения будет происходить по симке через VPN-сервер. Так, что нам нужно сделать? Теперь нам нужно перезагрузить сервер и на этом, в принципе, настройка закончена. Потом нужно уже проверять работу прокси и наличие интернета на модемах. Что мы делаем? Мы перезагружаем сервер, Reboot. и ждем когда он вернется. Я пока поставлю на паузу. Я думаю, минутки две и он перезагрузится так сервер у нас перезагрузился что мы делаем в первую очередь проверяем наличие интернета у меня здесь закачано скрипт дополнительный который как раз и чекает IP адреса мы перейдем в директорию непосредственно наших прокси как видим здесь 6 конфигов для каждого модема свой конфиг здесь настроен это делается для того чтобы у нас для каждого прокси был свой DNS вот того провайдера которому присуща эльная симка здесь у нас скрипт дополнительные и вот шарит пола лист у нас здесь есть как раз нашими модемами у наших модемов заданы айпи адреса у каждого IP модема свой айпи адрес но в принципе если вы уже сталкивались с информацией какой-то по настройке мобильных прокси то в принципе есть мы мануалы которые есть в интернете в открытом доступе. И там уже написано и сказано, что для каждого модема мы задаем свой IP-адрес. Так, и, соответственно, у нас наш скрипт запускаем. Здесь у меня есть уже он в истории. Это Вот эта строка, она как раз чекает на обратный пинг на наших модемов что мы делаем мы запускаем этот скрипт и после того как он отработает мы посмотрим вывод пинга для каждого модема который будет предоставлен в отдельном документе сейчас я открою этот док и у нас обновим здесь будет статус да вот этот документ и статус лист он говорит о том что какие есть у нас результаты. то есть Цифра 1 говорит о том, что есть пинг. То есть, есть интернет на этом модеме. Ну и дата нашей, нашей проверки. Это наш, соответственно, модем. То есть, мы убедились в том, что интернет есть на всех модемах. И э, что нам остается? Нам остается проверить наличие интерфейсов. И в конфиг. Да, наличие интерфейсов для каждого модема. Видим то, что есть интерфейсы и IP-адреса от этих модемов, то есть 6 модемов, 6 интерфейсов. Сейчас сделал настройку таким образом, то что USB модем никаким образом не привязывается к USB порту и э, все на лету у нас подхватываются все настройки и роутинг настраивается исходя из адреса на том или ином интерфейсе, то есть у нас видите ETH1 а адрес у нас 13.100 ETH6 11.100, то есть э, мы отбросили э, привязку USB порта и интерфейса и IP адреса, которому которым присущи этому модему. То есть мы можем модем подключать в любой USB порт компьютера и он подхватится и настроится автоматически. Это очень удобно. Дело подошло к тому, чтобы, чтобы проверить наши прокси. Наши прокси на валидность. Переходим в корневую директорию, вернее в директорию root и наши прокси мы уже их открывали. Давайте повторно откроем. Ну вот они открыты. Нам нужно, что? нам нужно прочекать эти прокси. Копируем. И так и перехожу на веб-чекер. Вставляем наши прокси, сохраняем и проверяем на валидность ну, допустим, на доступ к Инстаграм. Нажимаем старт и проверяем наши прокси на валидность. Как видим, гуд. У нас начали прокси чекаться. Что нам нужно сделать? Нам нужно теперь проверить, какая скорость вообще у нас получилась на прокси. Нам же интересно, да? что у нас там. На выходе какая скорость и как они работают. Ну, я проверяю через Mozilla Firefox непосредственно. Нажимаем настроить и забиваем вот сюда вставить наши прокси. Копировать порт. Вставляем это все мы удаляем. Нажимаем ОК и переходим там на Яндекс. Допустим, ну для, по проверке IP адреса. Ну, давайте на Яндекс интернометр. А, вставим наш логин. И пароль нажимаем ok сохранить переходим на яндекс интернометр и проверяем нашу скорость нажимаем измерить и посмотрим что у нас там на выходе возможно там нужно будет корректировка Ну, в принципе скорость неплохая 14 15 10 мегабит есть у нас 12 достаточно нормальная скорость на мобильных прокси нас в принципе это устраивает 13 мегабит секунду Некоторые клиенты говорят, ой, а что у вас такая скорость маленькая? Там но ну, им охота там пятьдесят мегабит, чтобы было. Ну имейте в виду, то что это же все-таки мобильный оператор где-то он ловит хорошо, а где-то хуже ловит. Ну и соответственно, такая большая скорость я не знаю для кого нужна для работы по API допустим, ну, в той же Инстаграм сети. Там не нужны не нужна большая скорость. Там всего лишь нужно, чтобы прокси выдерживал. Ну, допустим там 100-200 ТЦП подключений, ну возможно 300, да. В данном случае мы ТЦП подключения не ограничиваем. Давайте проверим на анонимность наши прокси и ну, давайте на вхоера, да. То есть здесь тестовый, здесь стандартный браузер, никакие настройки там RTCP не, не отключено, ну вот у нас 90% безопасный интернет, наш IP-адрес, МТС, показывает, ну и э, подмена отпечатка пальцев у нас стоит сейчас тут Linux, сейчас мы как раз и посмотрим расширенная версия, что мы тут видим, так, так, так, WebRTC, вот как раз у нас здесь и он высвечивается, потому что он здесь на стороне э, прокс... на стороне веб-браузера не отключен, но это не беда, можно отключить. Да, у нас показывает Linux 2.2.3 это говорит о том, что у нас TCP IP Android то есть здесь идет подмена на отпечаток на Android, Также можно сделать и на Windows подмену отпечаток, на этом я заканчиваю свое видео, мы рассмотрели скрипт по настройке мобильных прокси в автоматическом режиме для этого нужно всего лишь установить операционную систему Ubuntu 16 подключить модемы модели Huawei E3372H с модифицированной прошивкой h предварительно настроив на, на них IP-адреса. Можно задавать любые IP-адреса, но я привык с 11.1 и по возрастанию. Ну соответственно, залить скрипт и запустить, предоставить права на выполнение и запустить этот скрипт. После этого перезагрузить сервер и получить наши готовые мобильные прокси, не вникая в сущность процесса и не вникая в, каждый, в каждую команду. На этом до свидания. Если вам нужен скрипт, то обращайтесь. Говорим о ценнообразовании и реализации этого скрипта.